Уважаемые читатели, коллеги, добрый день! Сегодня у нас воскресенье 11 часов, и как всегда я с вами, профессор Пучков, и у нас сегодня прямой эфир, который мы сделаем совместно с прекрасным доктором, травматологом, ортопедом Самиленко. Сейчас я как раз подсоединяюсь с ним. Самеленко Игорь Григорьевич, вот это ортопед, мы с ним уже проводили один прямой эфир, который как раз говорил, так, он сейчас переведет камеру к себе и будет у нас все видно и слышно, вот, прекрасно, все великолепно. Вот, я уже начал представлять вас, что вы работаете в швейцарской университетской клинике вместе со мной и, так сказать, проводить огромное количество оперативных вмешательств, как открытых, так и артроскопических, на тазобедренных суставах, на голеностопных, на коленных, вот. и на самом деле это настолько обширная специальность, как у меня, условно говоря, весь живот, то же самое это и у вас все конечности, вот и там огромное количество связок, суставов, мышц, с которыми нужно заниматься и работать, вот. и мне сейчас удалось, так сказать, какой небольшой схемой сделать и подсоединиться в вконтакте вот и вести прямой эфир у нас сейчас на две э, соцсети потому что так сказать контакт не позволяет делать подобного смешанного прямого эфира, вот, но я, так сказать, телефон в телефон сделал, и я думаю, что это тоже будет очень, как бы, зрителям полезно послушать это. А тема нашего прямого эфира, она не случайна сегодня, потому что мы видим, что погода нас не балует, да, у нас сплошные снегопады, потом у нас дожди проливные, лед, дождь, вот, на улице скользко, естественно, что всегда, сама по себе зима, так сказать, она опасна с травмами, связанные время года, да, но такая зима, тем более, так сказать, не надо выезжать и в горы, куда-то, так сказать, и активно заниматься спортом, чтобы ее получить, можно просто выйти из дома и поиметь проблемы. И как раз вот хотелось бы на эту тему поговорить, так сказать, что может ожидать простых обычных людей за порогом своего дома, ну и, так сказать, и внутри дома, да, но самое главное в это время года за порогом, Дома, да, вот так сказать, как избежать этого, как, может быть, профилактировать каких-то проблем определенных, да, но и самое главное, если они случились у нас, то как их лечить, вот, как из этого состояния выходить. Вам слово, Игорь Григорьевич. да, я внимательно вас слушаю, все зрители уже вот присоединяются к нам, мы тоже слушаем, вот, и активно участвуем все. Вот, рад приветствовать всех зрителей, поэтому сегодня мы хотели сделать такой небольшой экскурс в зимнюю травматологию, э, имея как свои плюсы, так и минусы, поэтому один из очевидных минусов – это возможность травматизма и возможность получения специфических травм, перегрузок, обострения хронических заболеваний и то, чем многие сталкиваются. Поэтому я сегодня э, хотел немножко сделать несколько таких топков, э, отделить по э, типам. Во-первых, э, это какие-то специфические травмы, связанные с зимними видами спорта. Это там, лыжи, это сноуборд, это горные лыжи, э, коньки и так далее. Это какие-то травмы, связанные с гололедом, с падением на улицах, э, с возможностью каких-то травм при э, подворачивании суставов. И третьей как бы, темой я хотел выделить обострение хронических заболеваний, потому что, как правило, СПА, э, входные периоды это те периоды, когда э, организм имеет склонность к обострению тех проблем, которые имелись ранее, в, в тех проблем, которые связаны с опорно-двигательным аппаратом. Вот. Поэтому, наверное, пойдем от простого к сложному. То с большой вероятностью вы можете получить обострение болевого синдрома в первую очередь. большой вероятностью сказать, если мне звонит со склона и говорить, я упал, спрашиваю, на чем упали. Если это лыжи, то это там 90 процентов реставрации. значит, растет и да. будет, прямо, гораздо более серьезная. Поэтому, если вдруг возникла такая травма, точно не игнорировать, точно обращаться к травматологу за диагностикой и так далее. Если это где-то далеко произошло и так далее, первое, что вы делаете, это фиксируете сустав, не надо ничего вправлять, не надо ничего дергать, не надо ничего там растирать или массировать, то есть вы зафиксировали сустав, сухожилий, стабилизаторов и так далее. У МРТ обычно другая проблема. Там больше ну, пугают пациентов. То есть, если получают развернутые включения МРТ, там есть части волокон то есть это не достижение это микронадрывы и иногда они становятся хронической проблемой особенно при игнорировании этой проблемы при неуделении должного внимания может формироваться рубец который гораздо менее эластичен чем нормальная ткань и в дальнейшем это может быть проблемы с разработкой движения и так далее но вот Поэтому... а по срокам по срокам по срокам МРТ, то есть надо стараться сделать сразу, ну, условно говоря, в первые-вторые сутки, при возможности, да, ну, например, у человека есть такая возможность сделать, или э, это можно сделать отсрочно на третий, четвертый, там, на пятый день, если вдруг мы понимаем о том, что, да, сустав действительно отечен, что наступать на него плохо, вот, то есть вот здесь какой-то более конкретный алгоритм, может быть, для пациента, да, случилось, так сказать, событие, вот, например, он мог обратиться там в травматологический пункт где-то рядом, если это возможность есть там в, в течение 5-6 часов условно ряда, да, сказать, то в первое время сделать рентгенский снимок, понять, что с костями все хорошо, вот, сказать, лангету там условно ряда или какую-нибудь восьмерку накладывается на сустав, рекомендует ограничение физической нагрузки, да, сказать, обезболивающие в данной ситуации холод на сустав. А вот дальше алгоритм, так сказать, человек вот самостоятельно, что должен понять, надо делать МРТ, не надо сделать, сделать его сразу, если Врач об этом не говорит, или его можно сделать там через сутки, двое, там, так сказать, какие-то. Или если он, например, поедет в Москву обратно, или, так сказать, в свой город, там, где он живет, да, так сказать, ну, в более какой-то крупный центр, откуда-то из загорода, где это все случилось. Вот. То есть нужно, не нужно делать, нужно стремиться это делать всегда. Вот. Или это, в принципе, это самое, не всегда. Вот Как определить для обычного человека, если врач не рекомендует? Потому что методика-то хорошая. Но вот Что в данной ситуации? лучше сделать ну да хорошая постановка вопроса потому что ясности у этого действительно не было вот здесь как бы тоже не всегда можно однозначно ответить с одной стороны я бы Конечно, если есть возможность выполнить МРТ, выполнить его всегда. Лишним это не будет, и Конечно. большее количество информации позволит врачу ну, лучше сориентироваться. Это как бы ну, первое, не всегда есть действительно такая возможность, не всегда есть такая возможность. Делать. Но у нас и, речь с вами и, идет и, о суставах, да, то есть, любой сустав. Да, голеностопной, коленный, тазобедренный, лучевой, локтевой, плечевой. Да, то есть, если мы что-то где-то упали, ударили, растянули, а тем более, не дай бог, что-то там хрустнуло, да, я так уже по-обыденному говорю. То есть, как какой-то появился звук, вот что-то, так сказать, какое-то ощущение надрыва-отрыва. Да? То есть в этой ситуации нам надо обязательно делать э, это самое МРТ, потому что как раз и вот именно искать надрыв, отрыв, да, смещение. То есть то, что э, действительно может потребовать какой-то хирургической коррекции в дальнейшем. Да? И чем быстрее это будет делать, тем будет лучше. Наверное, если я правильно говорю, как абдоминальная хирург да, в этой ситуации. правильно, здесь алгоритм может быть таким. Критичной, но как бы красной чертой, является ощущение подвывика в суставе. Если, например, в колене произошло ощущение, что колено вылетело и стало на место, даже если после этого вы наступили и, и нога более-менее держит, произошел подвывик. Подвывик происходит практически всегда с повреждением стабилизации тех или иных. Поэтому, если произошло ощущение... В... В плечевом суставе это может происходить, в коленном суставе, в любом другом суставе. Если произошел болезненный щелчок, если произошло ощущение подвывика, то это стопроцентное показание к выполнению МРТ. Когда его делать, ну, естественно, есть, есть возможность сделать его сразу, его нужно делать сразу, потому что некоторая операция имеет смысл делать, допустим, первые 5-7 дней. Далее, капсообразная связка, иногда она выписана протяжении, иногда она отрывается от места фиксации. Если она оторвана от места фиксации, мы ее можно пришить, но это можно сделать только в ранний период, когда нет еще ретракции связок, когда нет большого гематроза, когда не пошел процесс рубцевания. Тогда это, конечно, только этот золотой период, если мы его можем поймать вовремя пациента, сделал МТ, мы видим подходящие показания, иногда операции необходимо сделать в ближайшее время. Вот, некоторые ситуации они пользуются в том плане, что вы можете сделать МРТ, когда есть возможность. То есть вы вернулись через неделю в Москву. и это позволит ну, то есть, если вот так это все как бы суммировать, да, то есть, если инцидент случился, то есть, прежде всего нужно, если вы реально, так сказать, услышали, увидели о том, что что-то там в суставе серьезное произошло, щелкнуло, разорвалось где-то, да, так сказать, какой-то появился звук, какой то хруст внутреннее ощущение, да, так сказать, какая-то дестабилизация на короткое мгновение было, то мы должны что зафиксировать эту конечность, стараться ее ни в коем случае не нагружать, обезболить, приложить лед, вот, так сказать, обратиться обязательно нужно в данной ситуации к врачу, минимум надо сделать обязательно рентген, по возможности мы делаем МРТ или сразу или так, так сказать на следующий день, через день. Понятно, что не надо ни в коем случае там пытаться так, так сказать каким-то образом самому, а тем более продолжать физическую нагрузку, потому что мы можем так сказать усугубить эту всю ситуацию. Вот и если возможность есть приехать, например, в какой-то более крупный город для выполнения МРТ, это надо обязательно это сделать. Если мы находимся в этом городе, то это нужно обязательно сделать и после МРТ обязательно уже к специалисту, не просто к неотложному хирургу, да, а обратиться уже к ортопеду, к травматологу, кто занимается этими вещами, так сказать, на предмет уточнения, так сказать, дальнейшей и тактики лечения и действий, то есть, что нужно в данной ситуации делать, консервативное лечение, попробовать, так какие-то вещи, да, то, о чем вы начали говорить, да, или показана неотложная какая-то экстренная ситуация в данной, да, тут чтобы у пациентов сложился такое впечатление, то есть, как нужно себя в данной ситуации вести, это не по Непосредственно по самим вот этим инцидентам, по случаям, значит, что у нас может быть и вообще происходить, я имею в виду, вот мы сейчас, так сказать, коснулись коленного сустава, да, у нас есть еще голеностоп, там локтевой, какие-то вещи, да, вот о чем еще должны знать, вот кроме вот этой вот, так сказать, неотложных дел, может быть мы обсудим, какие возможные оперативные вмешательства в данных ситуациях, если действительно, все, так сказать, случай серьезный был и какое-то повреждение было и в какие сроки это оптимально делать. Опять же, исходя из того, что современная медицина все-таки говорит о том, что максимально нужно пытаться быстро поставить на ноги пациента, да, так сказать, быстро его реабилитировать, потому что жизнь сейчас, она у всех сложная, нужно активно двигаться, много перемещаться, много дел успевать делать. Естественно, что быстро хотят все выздоравливать, как там по гинекологии, по хирургии, то же самое, и, так сказать, с ортопедией, с травматологией связанные вещи. Да, вот что мы можем предложить, что вы можете предложить, да, что вы в данной ситуации делаете. Хорошо, спасибо. Очень правильно сформулировали как бы, ну, последовательность действий Еще хотелось единственное добавить, что, например, у продолжения предыдущего вопроса, чтобы у пожилых пациентов, например, при падении на, на руку, при падении на приведенную руку, на плечо, не происходит такого вот ощущения подвыпиха, а просто возникает боль в плече. серьезные травмы с ротливом э, сухожилий, которые пропускаются очень часто а, а, на рентгене, потому что сухожилие уже ослаблено, и э, в нор бьется достаточно большой травмой. Поэтому вот при падении на, плече, на плечо, особенно у пожилых пациентов, э, это тоже обязательное показание к МРТ и к осмотру специалиста, который занимается хирургией ключевого сустава, потому что запущенная травма ключевого сустава с экстракцией мышц, а трофии гораздо сложнее восстанавливается. Это вот, очень важный такой но источник таких травм, которые потом приходят уже в сутки или летом, когда начинается дашний сезон, а рука не, не работает. Вот И вообще, как бы характер боли э, тоже достаточно интересная история. То есть, если вы, например, после падения возникает боль... Э, ведь движение, это как бы явный показатель, что ну, есть какое-то повреждение. Но часто боль бывает такая скрытая, то есть, например, только ночные боли в области плеча. Это связано с тем, что ночью идет ретракция мышцы, и частично поврежденные сухожилия натягиваются, начинают болеть вот, ночные боли. Иногда и стартовые боли, когда вы в начале движения чувствуете боль, потом она как бы проходит. То есть все эти вещи тоже не стоит Можно, вот у нас как раз вопрос один есть, чтобы мы не пропускали их, и вы можете как раз слушать это вопросы и задавать, мы по большому счету ради этого и проводим еще параллельно прямой эфир, да. Значит, вопрос следующий. Добрый день, я в 21 году в августе сломал руку, да, то есть это получается у нас, ну, примерно, наверное, месяцев 16 назад. Был перелом плечевого сустава но с, со смещением, поставили железную пластину, когда можно ее удалить из руки? Спасибо за ответ. Да, то есть 16 месяцев и, видимо, фиксация какая-то была, пластины, а, отломка. Да, на, на верхних конечностях обычно фиксаторы удаляются через год. Если по снимочкам по рентгену или по компьютерной томограмме мы видим признаки сращения, значит, можно убирать металл, костное сращение закончено. Но вот в этом случае, как раз, если после удаления пластины, после периода заживления сохраняются боли и ограничения движений в плече, то точно нужно еще сделать эти потому что иногда перелом маскирует какие-то сопутствующие повреждения мякотканные. Поэтому удалить. А в данной ситуации стоит перед тем, как пластину удалять, МРТ... А, и МРТ мы не сделаем с пластиной, да, я просто у меня... А КТ, вот я, кстати, хотел уточнить, да, вот мы говорим МРТ, МРТ, а в каких-то режимах, так сказать, хорошие современные аппараты МСКТ, мультиспиральной компьютерной томографии могут дать нам информацию по суставам, там, по связкам, по каким-то помехотканным там вещам, вот, так сказать, это будет являться каким-то эквивалентом или еще что-то. Что-то как-то можно это заменить, потому что МРТ более сложное исследование, да, и вот, так сказать, всегда на него очередь. То есть, как правило, да, КТ более легко сделать. Но еще раз я говорю, чтобы аппараты были, конечно, хорошие и свежие. Можно это делать или нет? на правах рекламы, как бы, КТ нашей клиники как раз относится к современным хорошим аппаратам, и мы можем на нем получать достаточно хорошие снимочки по укосно структурам и так далее. Это не взаимозаменяемые методы, но взаимодополняемые. КТ гораздо более информативный метод, чем обычная рентгенография, даже там в трех проектах и так далее. Если предуставное постное повреждение, то его нужно смотреть на КТ. на КТ. То есть на КТ мы можем видеть педи-реконструкцию, мы можем видеть суставную поверхность, мы можем видеть компонентность суставных поверхностей. Это гораздо больше дает информации, чем обычные рентгенограммы. Поэтому, если мы говорим о на трещину, Переломе, переломе без это вот очень хорошее показание, например, компьютерной стомограмме, потому что гораздо более дает... В... Ну да, оно по послойно же реже, да, рентгеновский снимок он делает в одной это самое, плоскости и все, да. Угу. Это тоже ну вот, возвращаясь к этой, к этой пациентке, то есть мы рекомендуем ей сделать рентген, да, мы рекомендуем, если по данным рентгена все там будет хорошо, так сказать, формирована костная мозоль, то пластину удалять и, наверное, есть смысл МРТ сделать и посмотреть, что в суставе. Да? Нужно или не нужно какой-то, так, так сказать, реабилитации, какие-то проблемы. Потому что кроме отломка вот этого, который фиксировали, мог, могут быть еще и проблемы в хрящевом и связочном рати, да, который может быть, кстати, я не знаю, насколько я просто не занимаюсь этими проблемами, да, так сказать, вот после подобных вещей приходится делать артроскопии плечевого сустава, в дополнение я имею в виду костную часть отличили, пластину поставили, все срослось, но что-то со связками произошло, и в процессе реабилитации выясняется о том, что сустав работает не так хорошо, как, так сказать, планировалось, да, и что-то надо дополнительно доделать, вот, чтобы сустав был более подвижный, да, так сказать, и э, полную функцию свою восстановил, ну, или хотя бы приблизился к этому. Ну, да, вот мы как раз дошли до темы лечения, вот, и как раз авторскопия, ну, я надеюсь, наши зрители знают, но атероскопия это вот такой современный метод малоинвазивной терапии, когда через несколько проколов мы можем ввести камеру в сустав и изнутри сустава видеть все проблемы, связанные с костными, и, косыми, и изменениями и так далее. Это, это как раз одно из основных моих проплетней работы и то направление, которое позволяет очень щадяще, очень быстро, очень эффективно восстанавливать внутрисуставные повреждения. Поэтому, если мы говорим вот о данной пациентке и будут проблемы каких-то э, в тому суставе, то это, конечно, может быть показанием э, альтроскопии. Когда там формируются факты, которые нужно растить, иногда там есть сопутствующие повреждения. Поэтому это не то, что э, ну, априори говорится, но ну, если проблема с суставом и с восстановлением есть, должен посмотреть спецответствие, и если есть показания, иногда дополнение костной, э, вот этой лучший результат. Mm -hmm. вот, поэтому большинство вот этих проблем, о которых мы говорили с уставного плана, если это более серьезные повреждения, мы их сейчас стараемся лечить ортокотически. То есть сейчас как бы, подход ну и вообще в медицине, в ортопедии в частности, связан с органосохраняющий, с тем, что мы максимально стараемся восстановить то, что можно восстановить. Mm. Даже если связка оторвалась, атрофировалась, ее внутри сустава нет, ее можно заменить, то есть есть синтетические современные импланты, да, которые так сказать, протезируют, как мы в хирургии у себя делаем сетчатый имплант, например, при грыжах, в коррекции, да, нет участка апоневроза, дефект в нем, то есть замещаем современными имплантами то же самое и так сказать, в травматологии сейчас, то есть мы можем менять связки непосредственно в самом суставе, заменять их, даже если тяжелый сложный случай, где так сказать, отрывы, атрофированные Рубцовые изменения да, этих связок так, так сказать, в данной ситуации. Можно ее заменить, чтобы сустав работал хорошо. Прекрасно, отлично. Я, может быть, напомню еще раз, потому что прошло уже у нас полчаса времени о том, что мы сейчас так сказать, проводим прямой эфир. Я профессор Пучков, работаю в Швейцарской уни уни университетской клинике вместе с нашим травматологом, ортопедом, руководителем нашей ортопедической службы Смеленко Игорем Григорьевичем, который является великолепным специалистом так сказать, в этой области и оперирует и открытые травматологические оперативные вмешательства и артроскопические на суставах на всех вот и записаться можно будет по телефончику 8 222 Ой, извиняюсь, 8, -8 222 1087. А 8-985-222-1087. Или написать сюда в директ. Мне я Игорь Григорьевичу переброшу. Да, или на мой личный электронный адрес пучковсобака.м.ру. Описывайте свои проблемы. Если вам нужна какая-то помощь в плане ортопедии, да, так, так сказать, не только с травами, связанными здесь и со стопами, халюс вальгус, да, и всевозможных, там много много иных проблем, вот, вы всегда можете вопрос задать, спросить, так сказать, доктор вам ответит, вот, если понадобится какая-то помощь, и вы захотите получить ее в нашей клинике, то проблем здесь никаких нет, мы работаем в Москве, в Швейцарской университетской клинике, в центре города, всегда можете к нам обратиться. Ну что, продолжаем дальше, да, что у нас еще с вами, и сейчас, конечно, если у кого-то есть вопросы, задавайте их, то есть не стесняйтесь, мы... Вот, ответим. Тем более, пациентка, которая задавала нам вопрос по плечевому суставу, вот она сейчас поблагодарила нас, пишет огромное спасибо за обширный и, так сказать, развернутый ответ. Пожалуйста. Так, двигаемся дальше. И искусственные материалы, так, иногда э, используется для пластики, пересадка собственных сухожилий, потому что проблема э, сустава в том, что это не статическая структура, это очень динамичный э, как бы механизм, который меняется в процессе жизни, в процессе нагрузок и так далее. Поэтому... Например, по тем же крестообразным связкам мы предпочитаем использовать аутоткани, то есть собственное сухожилие, использовать в качестве связочки, потому что оно, как и со временем, оно меняется под нагрузками. И в зависимости от того, как меняется сустав, перестраивать вместе с этим и, соответственно, собственные ткани, чего не происходит с искусственными как трансплантами. Вот. Поэтому возможность вот сохранять ткани, использовать свои ткани, это очень тоже интересное направление. Это используется как в хирургии, то есть, так и в консервативном лечении. То есть мы используем там плазму, обогащенную тромбоцитами, мы используем какие-то клеточные технологии для стимуляции заживления. То есть современные возможности достаточно интересные и достаточно как, позволяют многие вещи. Поэтому, если особенно там не есть, ну, стандартное решение, это требуется. ну то есть это комплексное лечение то есть это инъекционные методики которые как я понимаю так сказать заменяющие суставную жидкость да когда это самое прежде всего введение в сустав облегчение скольжения это введение всяких кортикостероидов, которые резко обрывают воспалительные изменения, так сказать, в этой зоне, да, уменьшают отек, регенерацию улучшают. Это, опять же, введение лекарств, которые репарируют эту зону, вот то, о чем мы сейчас говорили, собственная плазма там и тромбоциты и прочие вещи, то есть то, что в косметологии у женщин применяется, да, то же самое. И здесь для восстановления тканей, для улучшения микро циркуляции, для прорастания новыми сосудами этой зоны, то есть это очень важно, вот, и уже, так сказать, если нереально это все, ну, плюсы вы, так сказать, вкратце уже начали говорить об этом, это физические нагрузки, то есть это создание каркаса определенного, да, мышечного вокруг сустава, укрепления связок, то есть, ну, такая обширная физиотерапия, я бы ее таким образом обозвал, то есть это и физиолечение, и это всякие кинетические методики закачки, да, и это введение всевозможных растворов, гелий, так сказать, биоматериалов, собственных там и прочих всех этих дел. Это речь идет еще до оперативного вмешательства, что можно делать, или в дополнение к оперативному вмешательству, которое вы будете делать, то есть проведение артроскопии и вот это вот, так сказать, эм, рев, э, ревосстановление, восстановление вот этих всех структур вокруг э, сустава, внутри сустава, которые обеспечит его так сказать, хорошую работу. Но чтобы понимание было у наших пациентов, что это комплексная проблема, и что все, что я перечислил, это комплексная проблема, все в нашей клинике делается. То есть вы все эти методики применяете и успешно так сказать, пациенты в данной ситуации выздоравливают, да, все зависит, понятно, от тяжести заболевания, от длительности, так сказать, от характера повреждений, односторонний двухсторонний да, наверное, это тоже оказывает там определенную роль, от возраста пациента, сопутствующие заболевания, диабет есть-нет, остеопороз есть-нет, там и прочие вещи, то есть, ну, вот, как бы обобщаю эти вещи все, чтобы понимание было, что можно прийти и комплексно все это получить и диагностировать правильно, да, так сказать, поставить диагностику. И определиться правильно с лечением. И не обязательно надо к нам приходить на оперативное вмешательство, а вообще для восстановления по лечению. Да? И это самое определиться с тактикой лечения то есть нужно, не нужно оперироваться, если нет, то как мы и лечим, если нужно оперироваться, в каком виде, в каком объеме, то есть, что нужно в данной ситуации сделать. И Если сделать оперативное вмешательство, как восстанавливаться и что в дальнейшем сделать так, чтобы быстро привести себя в форму. То есть, все можно получить, по большому счету, в одном месте. В нашей клинике проблем здесь никаких в данной ситуации нет. Так, что у нас еще с вами, да, вот что-то вопросов что-то задают, мало пока, вот, видимо, да, ну, я, да, мы, мы эфиры все сохраним, на самом деле, видео, особенно ВКонтакте, вот, так сказать, смотрится активно, бывает по 20, по 30, там по 100 тысяч человек, так сказать, просмотров делают этого видео, да, то не у всех есть возможность участвовать сегодня в прямом эфире, слава богу, что мы в двух соцсетях сможем этот прямой эфир сохранить, потому что первый день, я не знаю, как у вас, у нас, так сказать, под Москвой солнце сейчас активное, я думаю, люди ринулись в лес, куда-то на природу, потому что всю неделю погода была ужасная, не всем удастся, так сказать, поучаствовать сегодня в прямом эфире, поэтому мы его обязательно сохраним с вами, вот, так сказать, и люди смогут посмотреть его. Так, что у нас еще с вами мы хотели обсудить, что осталось? Вот. Ну, опять, вы проговорили про комплексное лечение, это вот очень тоже хороший эпизод, потому что во многих местах этого не хватает, то есть даже если сделана неплохая операция, иногда этап реабилитации провален и в этом плане могут быть, ну, сложности восстановления Иногда нет каких-то рекомендаций, конечно, то, что мы можем и должны предлагать, то, что как бы не всегда есть, это вот хорошее информирование пациента, потому что что-то зависит от хирурга, то есть мы можем делать хорошую операцию на современном уровне но должен быть и дальнейший этап адекватного восстановления. То есть здесь очень важен контакт, чтобы был доктора с врачом, ну, то есть пациента с врачом, и возможность обратной связи, потому что очень много лечения входно-двигательного аппарата зависит от того, как идет восстановление биомеханики. Поэтому я всегда своим пациентам рассказываю, какие сроки делать, какие упражнения, какие не делать, на что обращать внимание, даже если он идет в какой-то восстановительный центр и так далее, я всегда даю какие-то точки на что ориентироваться и так далее. И в большинство своих пациентов мы стараемся поддерживать обратную связь, если даже не в другом городе, чтобы ну, была вот эта возможность отслеживать правильное восстановление. Вот. Потому что все, ну, большинство тех технологий, которые мы сейчас используем, они достаточно прогрессивны в том плане, что не ставится металл, нет необходимости удалять какие-то конструкции, используя рассасывающиеся фиксаторы, биодеградируемые фиксаторы. Вот, но э, даже если мы восстановим э, точку фиксации, все равно должен быть процесс вращения. Для этого идет вот эта биостимуляция, для этого идет поддерживающая лекарственная терапия, затем должен быть период тренировки рубца и адаптации тканей, ну, в вот, биомеханических цепочках цепочек движения, это тоже пациент далеко не всегда элементарные проблемы там восстановить походку, как правильно ставить перекат ноги, пятки на носок, где толчок, как работает малая ягодичная, там, или средняя ягодичная мышца, как идет разворот стопы, то есть очень много нюансов, которые с одной стороны как бы не то, что совсем сведут на нет ваше лечение, но значительно могут удлинить этот период, особенно если мы говорим о спортивной реабилитации, в к активной деятельности, там все эти вещи имеют очень важное значение, и чем более комплексное как бы, лечение мы предлагаем, тем лучше будет реабилитация и движения. движения. Вот. Это как бы вещи, которые... Ну, на, на поверхности. А то, что касается э, возможности консервативного лечения или вот какого-то комплексного, это тоже большой, э, большая часть нашей э, работы. То есть не все э, травмы, не все последствия а травм требуют оперативного лечения, но все требуют лечения. То есть если есть болевой синдром, если есть ограничение движения, если есть э, та или иная неудовлетворенность функции сустава, э, это не стоит игнорировать. Иногда достаточно ну, простые решения могут быть э, ну, предложены. Есть... 10 дней, 14 позаниматься, по, по и все уходит, да. Он будет полтора месяца болеть, вот, и, так сказать, эта проблема потом она перейдет в то, что нужно будет и лечить ее месяц 3-4. Да, абсолютно верно. Потом приходят с жалобами, что у них полтора года болит, что там два года назад была травма, что вот они уже делали то, другое, третье, десятое. Вот, иногда мы уже видим Ситуацию, которую надо восстанавливать достаточно сложные операции там, с пластиками, с пересадками и так далее. а в некоторых случаях это хронический воспалительный процесс, который мы можем под УЗИ, допустим, сделать внутрисуставную дисторгионную инъекцию, особенно это аддезивный капсулит, да, это с да, да. замороженных вот, и, и иногда это позволяет сдвинуть с точки за 2-3 инъекции там, или за несколько манипуляций, поэтому точно не стоит все эти проблемы игнорировать, да. и как бы возможности современной медицины очень многие вещи могут Предложить. я думаю, что как ваши, как и в нашей специальности, угу. да, там запущенные случаи можно было бы решить гораздо проще, если бы на ранней стадии, вот, и без, без процесса, вот, поэтому, ну давайте, если есть вопросы, можем ответить, либо можно кратко какие-то патологии еще осветить, которые могут быть. Например, еще не коснулись мы проблемы переносопного сустава. Тоже нередкая uh -huh. травма при гололеде, при подворачивании стопы очень у многих людей она бывает. И в большинстве случаев это частичный надрыв сухожилий, который может лечиться консервативно и при правильном лечении и не вызывать проблем. Но если это более серьезное повреждение, особенно это страдает там, передняя тараномолгоцовая связочка, это пригодит дальнейшей э, хронизации процесса к повторяющимся травмам. То есть нередко люди жалуются, что у них там 10 лет назад произошла первичная травма, и теперь каждый год два раза они там, получают эту травму, и потом на неделю-две выпадают из активности. Да, просто по-другому ногу ставишь, чуть-чуть где-то подскользнулся, немножко что-то да, сместилось, и все, и хроническая болячка обостряется, и ты как наступает зима, твоя подвижность резко ухудшается, по большому счету. А надо-то какие-то мероприятия определенно сделать, и, так сказать, можно себя привести в такое, в боевое состояние, и зиму воспринимать не как, так сказать, это грустно, да, о том, что опять что-то будет болеть, и его там, так сказать, воспринимать ее весело, и можно активно отдать отдыхать и наслаждаться, так сказать, зимой. Вот. Ну что, если вопросов никаких у слушателей нет, я думаю, что можно нам по большому счету и заканчивать, мы отработали уже 45 минут, вот, так сказать, основные вопросы осветили, Вот обязательно сохраним прямой эфир, я еще раз напоминаю о том, что мы работаем в Швейцарской университетской клинике, вот с нами сегодня был Игорь Григорьевич Самиленко, это врач-травматолог-ортопед, руководитель ортопедической службы в Швейцарской университетской клиники, она располагается у нас в Москве, записаться можно по телефону 985 двести 222-1087, это Ольга, помощница, еще раз, 985-222-1087, или можно мне написать на мой личный электронный адрес, я Гри Игорь перекину эту всю информацию сюда, ВКонтакте можно писать, вот, всегда вы можете обращаться, мы обязательно поможем вас. Вам, да, то есть э, хорошо, что вы нашли время в воскресенье, вот, и присоединились, я думаю, что это очень полезный будет разговор на самом деле, даже если хотя бы мы одному человеку после этого разговора поможем, то есть уже, так сказать, не зря мы с вами сегодня потратили это время, вот, так сказать, прекрасный день, вот, и мы это все равно э, отработали хорошо, и я думаю, что... Как, как бы люди скажут нам за это спасибо. Ну что, благодарю вас, до новых встреч, и вот, я думаю, что мы будем встречаться с вами еще, потому что проблем на самом деле травматологических огромное большое количество. Всего благодарю, всего доброго, до свидания. До, до свидания. Да.